Представляем вашему вниманию перчатки диэлектрические, бесшовные. Диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Используются в качестве основного средства защиты при работе с электроустановками до 1000 Вольт. В электроустановках выше 1000 Вольт в качестве дополнительного. Перед использованием перчаток обязательно нужно проверить дату испытания, их целостность и частоту.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 С относительной влажностью воздуха не более 75%. Также перчатки следует оберегать от воздействия масел, жиров, бензина, кислот, растворителей, щелочи, воды или каких-либо других веществ, разрушающих резину. Вне зависимости от того использовались перчатки или нет, каждые 6 месяцев перчатки должны пройти испытания.